Приветствую всех в 18 уроке начального курса арабского языка. Саляму алейкум. Мир вам. Мы изучили почти все арабские буквы, и за исключением четырех оставшиеся, которые мы изучим в следующем уроке. Однако в этом уроке, уже сейчас, мы знаем достаточно букв, чтобы начать изучать полноценные фразы на арабском языке. Давайте немножко отличимся от изучения букв, от единичных примеров, а рассмотрим самые часто употребимые фразы. Логично бы начать с самых часто используемых фраз. И, как правило, в любом языке это приветствие с ответными формами, вопросы с ответными формами, вопросы как дела и другие. В дальнейшем в этом курсе мы также будем изучать основные глаголы и фразы с этими глаголами, а также как их можно использовать в речи, в предложениях и фразах. Поэтому данный курс мы не будем ограничивать лишь изучением одного алфавита. Мы еще изучим некоторые основы грамматики и часто используемые глаголы для того, чтобы вы могли хотя бы на простом элементарном уровне что-либо сказать, пообщаться, сходить в магазин, что-то купить, например, да? спросить дорогу до чего-либо, куда-либо, узнать время и так далее. Итак, давайте приступим к изучению первых фраз на арабском языке. Начнем традиционно для языковых курсов с изучения приветствий. Здесь далеко не все возможные варианты, коих в арабском языке довольно много. Я вырубил самые частые используемые фразы и самые простые. Самое первое приветствие наверняка вам знакомо, это «Ассаляму алейкум», что в буквальном смысле означает «Мир вам». алейкум». У нас есть два столбца, это начальные реплики и ответные формы. Это значит, что некоторые приветствия не звучат одинаково у того, кто первый приветствует и у того, кто отвечает на приветствие. Да, бывают ответные формы совпадают с начальными репликами, то есть они одинаковы и у ä, приветствующего и у отвечающего. Но бывают э, у них разные формы и мы об этом подробно сейчас поговорим, разберем каждую фразу. И начнем с фразы «Саляму алейкум». Из чего, собственно, она состоит. Ответная форма у этой фразы «ва алейкум, -салям", ва алейкум салям У нас меняется порядок слов. Переставляем «алейкум» вперед, «ассалям» на второе место. И появляется в начале этой фразы «союз ва", ва». Это «союз и» в арабском языке. То есть «мир вам» и «вам мир». Ответная форма «и вам мир». Вот этот союз бывает, говорит и вам мир. Далее давайте поговорим о слове салям. В арабском языке слово салям означает мир, благополучие, безопасность. То есть основное значение у него мир, но это не имеется в виду мир земля, да, там земной шар, мир как вселенная, а это именно имеется в виду мир как спокойствие, благополучие, безопасность. Соответственно мы это желаем в своем приветствии. Следующее слово «алейкум». Оно состоит на самом деле из двух слов, слитых воедино. Оно состоит из предлога «аля», Аля" и окончания слитного местоимения «кум». кум". А, окончания слитных местоимений существует очень много. Они подразделяются по тому, к какому полу мы обращаемся, к множественному числу или к единственному, или к двойственному и этих окончаний очень много, мы о них тоже будем говорить, но немного позже. Сейчас я немного забегаю вперед, просто для того, чтобы э, рассказать полноценно про фразу, из чего она состоит, из ее составляющих. Так вот, предлог «Аля». Этот предлог имеет основное значение «на» или «над». Однако, именно во фразе «Ассаляму алейкум» предлог «Аля» вообще никак не переводится. То есть неправильно было бы в буквальном смысле переводить «мир на вас» или «мир над вами», используя словарное значение «предлога». И таких ситуаций в арабском языке достаточно много, чтобы лучше понять сущность таких непереводимых предлогов, непереводимых именно в некоторых фразах, в некоторых предложениях, и в составе, в совокупности с некоторыми глаголами. В дальнейшем вы об этом будете часто слышать, будете встречаться с этим. Но я сейчас вам объясню, чтобы у вас изначально было понимание, в чем суть происходящего. Легче всего это показать на английском языке. Во-первых, потому что английский язык много людей изучает. Во-вторых, потому что в русском языке такой ситуации нет, которая могла бы нам показать наглядно. Вот эту ситуацию в арабском языке с непереводимыми предлогами. Она есть в английском, похожая ситуация. В английском есть модальные глаголы. Например, глагол look – смотреть. Однако, если мы добавим предлог for, получится look for, и это будет искать. То есть уже не смотреть, а искать что-то. А предлог вообще в данном случае никак не переводится. Например, I'm looking for my key. То есть, я ищу свой ключ, и здесь нет перевода для предлога для. Нельзя сказать, я ищу для свой ключ. Нет, глагол look приобрел значение искать благодаря глаголу for, и они уже здесь как, как связки действуют. Если же мы добавим к глаголу look предлог after, получится присматривать. Look after, присматривать. И, например, I'm looking after my sister. Я присматриваю за своей сестрой. Если же мы добавим другой предлог, ahead, получится look ahead, планировать что-либо, обдумывать что-либо. Например, I am looking ahead my travel. Я обдумываю, я планирую свое путешествие. И таких примеров в английском языке очень много, модальных глаголов очень много. Но разница с арабским языком в том, что в английском это только касается модальных глаголов, а в арабском языке, наверное, добрая половина глаголов имеет... Разные предлоги и значение как глаголов может варьироваться в зависимости от того, с каким предлогом они э, используются. Так и сами предлоги могут менять свои значения с основных, со словарных, на какие-то другие, подходящие по, констек, по контексту. То есть очень похожая ситуация с модальными глаголами в английском языке. Надеюсь, этот пример для вас будет понятен, но в дальнейшем вы сможете закрепить это... На практике изучая еще другие фразы и глаголы. Перейдем к следующему приветствую, оно очень простое: это слово мархебен. У него ответная форма совпадает, тоже Мархебен, и оно так и переводится: Приветствую! Здравствуйте. Далее, следующая фраза это Добро пожаловать. Она состоит из слова Эглен. И предлога со слитным местоимением бик, ахлен бик или ахлен бикум, если мы обращаемся ко множеству людей. Ответом могут служить формы я мархабан или хайя каллах, я мархабан фик, я мархабан фик, на самом деле ответных форм и различных вариаций существует очень много, но я выбрал самые простые для запоминания и часто употребимые. Что касается слова аглен, то оно происходит от существительного «аглюн», «агль», что означает «семья», «родственники», «род», а также «население» или «жители», в зависимости от контекста. Как вы, наверное, уже могли заметить с предыдущих уроков, в арабском языке очень много слов э, таких э, с множеством значений. Так вот, с алифом и танвин фатхай из существительного аглен мы получаем наречие, которое можно приблизительно понимать как аглен, будь как дома или будь своим человеком, будь своим, будь из нас, аглен. Это если вот совсем дословно. А в русском языке данное приветствие больше соответствует фразе добро пожаловать. И у этой фразы есть более длинный вариант, аглен Эглен, восяглен. Эта э, фраза имеет тот же смысл, то же значение, только здесь добавлено еще слово саглен, которое образовано от э, предлагательного саглен (легкий, удобный) и посредством наречия мы превращаем это. Э, пусть тебе будет легко, пусть тебе будет удобно с нами. То есть, Эглен, будь э, как дома, будь как среди своих. Ehlen, и пусть тебе будет удобно, пусть тебе будет легко с нами. Также, если мы отбросим предлог вот этот «бик» big или «бикум», мы получим просто слово «эглен» без предлога. И оно также часто используется как «привет», неформальное приветствие «эглен», «привет». То есть, если мы общаемся с друзьями, общаемся в менее формальной обстановке, мы можем просто говорить «эглен», «эглен», «привет». То есть ассалам алейкум или мархабан это более формальные, более официальные фразы. Если просто аглен, это более дружеское, такое неформальное, неформальное слово. Но не путайте его с фразой аглен бикум или аглен васаглен. Это э, уже принимает значение добро пожаловать. Не привет, а именно добро пожаловать. Далее, помимо приветствия, естественно, у нас есть фразы и... Прощание, да, когда мы прощаемся с кем-либо. Первая фраза ма, ма Часто в разговорниках и учебниках она переводится как «до свидания». Однако я с этим переводом не совсем согласен, и я считаю нужным дать более точное значение. Тем более, что «до свидания» или «до встречи» у нас есть другая фраза. Или леко которая так и переводится дословно, как «до свидания» или «до встречи». А вот с ма лучше перевести как «с миром». Предлог «ма а» это предлог «с», то есть с кем-либо, с чем-то, вместе, с, вместе. Существительное «саляматун» или «саляма» означает безопасность, благополучие, целостность, целость. То есть фраза ма буквально означает «оставайся с благополучием», «оставайся с миром», «оставайся с безопасностью». И обратите внимание, что мы уже два слова встречали «ассалям», «мир» и «ассаляма» в женском роде с буквой «тамарбута» в конце. Это однокоренные слова, их значения очень похожи, они отличаются только оттенками. Почему а, так сложилось, что... Здесь используется слово с буквой там арбута в конце, да, или а не марас салям. Ну, здесь, знаете, ведь на самом деле у этих слов практически одинаковые значения. Ну, я, наверное, скажу, что это просто устоявшаяся часть речи. Такие фразы есть в любых языках, когда фраза очень часто используются, приобретаются какие-то Устойчивые формы, стандартные формы, которые нужно просто запоминать э, так, как они есть. И не нужно здесь особо искать глубокий какой-то смысл. Фраза «ИЛЯ ЛИКО» состоит из предлога «ИЛЯ», который означает направление «К» чему-либо. То есть переводится как «К» или «ДО». ля ЛИКО» – «ДО ВСТРЕЧИ». Существительное он означает «ВСТРЕЧА». Леко он и соответственно предлог или до лико и до встречи или лико и обратите внимание на «васлирование». «Васлирование» — это связано с чтением в арабском языке когда у нас предлог оканчивается на гласный звук на гласный открытый слог или да или не на согласную букву кончается этот предлог а далее следует слово с алифлям то мы должны прочитать их слитно, не читать аль, а сразу читать э, ту букву, э, в данном случае солнечная буква, удвоенная лям, мы должны перейти сразу на нее и лялялько, и лялялько, и, и ля до встречи, до свидания. Ответная форма у них совпадает. Ну, собственно, здесь во всех примерах ответные формы совпадают. И следующее. Слово, которое часто используется в «прощании» — это «видаан», «прощай», «до свидания». Основное, конечно, значение его «прощай», буквальное значение «видаан», «прощай», но может переводиться и как «до свидания», если вы где-то встретите такой перевод, то чтобы вы меня не клемили потом, что я вам неправильно что-то здесь показал. На самом деле... А, часто авторы учебников не заморачиваются, вот так прямо вот не копают а, этимологию, да, не разбирают слов, они просто дают какое-то общее а, перевод и все. Но на самом деле его первое значение это прощай, второе можно перевести как до свидания, в этом тоже ничего страшного нет. Следующая группа фраз – это вопросы «как дела?» и ответы на эти вопросы. То есть это стандартные а, такие формы вопросов и ответов. Самая распространенная – «кейф халюк». «Кейф – «как твои дела?» «Кейф халюк» – «кейф» – это вопросительное слово «как», а «халюн» – «хэль» – «дело», «положение», «обстоятельство», с добавлением окончания слитного местоимения в виде буквы «кав». То есть когда мы… Обращаемся к одному человеку. Ки, ки, халюк, твои дела. Слитные местомения еще нам предстоит изучать, поэтому сейчас просто запоминаем фразы, как есть. Ответы могут быть такой. Бехейр, бехейр, Шукран, Бехейр, Шукран. Бехейр означает хорошо. Вообще-то бехейрин, да, при полном прочтении стануин кесры в конце, но в арабском языке в разговоре мы не прочитываем окончание, если только не нужно делать уаслирование. Поэтому мы читаем просто. Бехейр, шукран. Бихейр шукран. Хорошо, спасибо. Мы можем и другой вариант использовать. Например, жейидан, альхамду лиллях. Жейидан, альхамду Жейидан также означает хорошо. Это синоним бехейр. Жейидан, альхамду Хорошо, хвала Всевышнему или э, «Слава Всевышнему», да, «Аль-Хамду-Лиллях», аль, -л -Л -э. аль -Л -Л -э. Это тоже достаточно такая, ну, более мусульманская фраза, более мусульманский вариант ответа, который э, принят именно в мусульманском этикете. Эти фразы можно использовать, они здесь, вот в данном сл э слайде, да, они не привязаны к какой-либо форме вопроса. Они могут быть абсолютно к любому даны вопросу, который представлен здесь. Следующая аналогичная вопросительная фраза, как дела? С тем же смыслом кейфалюмур. Кейфалюмур. Кейфалюмур как дела? Слово умур это множественное число от слова амрн, амр, которое также имеет значение дело. Кейфалюмур как дела. А вот следующая фраза, она принадлежит к египетскому диалекту. Она читается как Изаек. Изаек. Изаек. Как дела? Это разговорный египетский язык. Я решил включать вам фразы из разговорного языка, но так как египетский очень популярный, поэтому, наверное, на его примере мы будем какие-то диалектовые формы изучать. И, дорогие друзья, чтобы вы понимали разницу между диалектом и стандартным арабским языком, я буду вам пояснять в сравнении, чтобы у вас сложилось потом... Понимание, что диалект на самом деле э, это ответвление стандартного арабского языка, более простое, с какими-то вкраплениями местных слов, но э, либо с упрощением слов стандартного арабского языка. Так вы будете очень легко начнете ориентироваться по мере вашего изучения в разных диалектах, не только в египетском, потому что на самом деле принципы у многих совпадают. И понять их довольно просто, просто нужно некоторые принципы уловить, но я буду стараться вам донести все эти моменты. Что касается слова «изайя», то по его этимологии я узнавал и у египтян, и у арабских, египетских именно лингвистов, филологов. Что же это такое? Так вот, они сами говорят, что мы, вот, этимологию этого слова мы не знаем, откуда оно произошло, откуда оно появилось. Но вот так вот сложилось, да, в египетском языке, что "изаик" это означает «как дела». Но как-то докопаться до его происхождения даже им не удалось. Поэтому а, просто запомним, что в египетском языке есть такое слово и что оно означает «как дела». Ответ а, такой квеис. «квейс». «квейс». Хорошо. Слово «квейс» — это тоже чисто египетское диалектовое такое слово. «Квейс» — если говорит женщина «квейса» с буквой «тамарбута» в конце. «Квейса» — то есть «я хорошо» да, из, от лица женского пола. «Квейс» — от лица мужского пола. <coughs> Далее мы можем сказать «ма Мафиш мушкеля. Ма мушкеля». «Ма» — это частица отрицания. «Не» — «нет». Фиш – это в чем-либо, в этой вещи мушкеля проблемы. На фиш мушкеля нет проблем. Фиш – это вообще интересный случай, потому что на самом деле это предлог фи, который есть в стандартном арабском языке, фи – в, а буква «шин» со знаком «сукун» – это обрубленное слово он вещь, что-то. То есть фишей ин на фишей ин мушкеля. Вот можно так разложить в стандартном языке эту фразу. Она, конечно, с точки для зрения стандартного языка не очень верная, но а, она именно так раскладывается и получается дословно, что нет фишей ин в этой вещи мушкеля проблемы. Нет в этой вещи или в этом случае проблемы в диалекте она э, схлопывается в соединение предлога фи и буковку щин, да, которая отрублена от слова он. Фиш, мафиш Мушкеля, мафиш Мушкеля. И э, следующая группа фраз это как твое имя и откуда ты. Тоже часто используется при знакомстве, особенно мы спрашиваем как твое имя, откуда ты, кто ты и так далее, да. Так вот. Э, у нас есть э, фраза, как мы можем спросить имя масмук. Масмук. Вообще-то, э, если мы по отдельности будем читать, то будем читать ма и Смук, но э, по правилам васлирования часто это сливается в такую единую конструкцию масмук, как одно слово масмук. Как твое имя? Ответ исмии. Исмеи Александр. Исмии Алей. «Исми-Мухаммад», «Исми-Сергей», да? То есть мы просто говорим «Исми» и говорим свое имя. В, да, э, в слове «Исм» добавлено окончание слитного местонения «и», которое означает мое. То есть, э, когда мы добавляем к существительному «и», это значит мое. «Кясру» и букву «я». «Исми» – мое имя. «Исмук», когда мы добавляем букву «кяв», Конце, это тоже окончание слитного местоимения это твое преобращение к единственному числу к мужчине или к женщине просто к с знаком сукун масмук как твое имя далее откуда ты минайна энте эйна энте или минайна анти для женского рода местоимение энте для мужчины анти для женского пола для женщины девушки девочки и так далее личные местоимения мы с вами уже изучили в предыдущих уроках если вы их ä, пропустили не, не изучили то можете ä, просмотреть найти там даже есть специальный файл в котором эти все местоимения представлены в таблице в схеме и показаны очень подробно что касается самой фразы то она состоит из предлога min из aina это вопросительное слово где min aina из где Дословно, но в русском языке мы переводим одним словом «откуда». Да, потому что в русском языке неправильно говорить «из где». Но в арабском именно такой смысл «мин эйна» «из где». Потому что «эйна» мы можем задать в другом, например, вопросе. «Эйналь китаб» – «где книга?» «Эйналь китаб» – «где книга?» Но в данном случае мы с предлогом «мин» «мин эйна» говорим. Это значит «откуда». Мин Эйна на энте, откуда ты? Ответ. Она мин. мин. Я из, и далее мы говорим, она мин Русия, она мин Франция, она мин Альмения, я из Германии, анамин мин Альмегриб, а я из Марокко, она мин Миср. я из Египта и так далее, и так далее. В зависимости от какой страны вы туда можете подставить. Далее, фраза из египетского диалекта, из разговорного египетского языка. Энтомин. «Энтамнин». Ты откуда? И тут ответ такой же будет: Энамин. и далее говорим страну. Фраза entomнин она, как видите, состоит из стандартного арабского стандартного в арабском языке местоимение ты, при обращении к мужчине, а при обращении к женщине мы будем говорить анти. Понимаете? Это, это к мужчине, анти к женщине. А вот слово мнин это слившееся воедино предлог мин у которого убрана кясра и поставлен знак сукун над буквой МИМ. И слово ЭЙНА, как вот у нас выше есть МИН ЭЙНА, это вот то же самое, только в диалекте МНИН. Просто здесь очень сильно сокращены эти слова и слиты воедино. Вот э, в этом вы уже можете заметить суть диалектов, первые принципы диалектов. Не только египетского, во многих такая ситуация в диалектах арабском, в разговорных и э, местных говорах в арабском языке, это слияние слов и э, выкидывание некоторых э, огласовок, либо замена этих огласовок и так далее. В данном случае у слова «эйна» убран «алиф». И получается, при присоединении буквы «я» к букве «нун» и с предлога «мин» у нас получилось, что огласовка «киастер» как бы перешла под букву «нун» в предлоге и продлевается от «эйна». А у буквы «я» в слове «эйна» у нас убран знак «сукун». «Мнин». «Человеку, только начинающему изучать арабский язык, такие моменты не видны». И э, я вам скажу, э, что я не встречал этой информации практически нигде. Только когда я сам начал изучать э, очень на хорошем уровне арабский язык, во-первых, стандартный изучил, а потом, когда я начал сам э, разбираться с диалектами, пообщался с э, разными э, арабами, которые говорят на диалектах, и начал вникать в эту суть. Я начал видеть эти вещи. Я стараюсь такую задачу, по крайней мере, себе поставил, показать вам, насколько я смогу, насколько это возможно, хотя бы на основных, на базовых каких-то фразах, показать вот эту суть диалектов. Как э, слияние слов происходит, почему оно происходит, каким образом. И такие вещи со временем, по мере изучения языка, вы можете видеть. Но меня многие спрашивают, а что лучше изучать сначала диалект, или стандартный арабский язык? Этот вопрос, наверное, каждый второй мне его задает. Друзья, я уже устал говорить. Язык весь самозорил. Статью написал на эту тему. И видео снимал. И все равно спрашивают. И здесь наверняка буду спрашивать. Так как затронул эту тему. Поэтому давайте я скажу. Еще раз повторюсь. Как вы видите, диалект очень сильно искажает язык. Если учить диалект в начале первым делом, вы будете изучать вот такие фразы. Мнин, фиш. И вы, соответственно, будете... Э, вы не будете понимать э, тексты и речь на стандартном арабском языке. Более того, вам будет гораздо сложнее изучить стандартный язык, потому что вот это будет мешать. Вам придется заново разбираться. Да, лексически вы, может, какие-то словарные запасы приобретете, и это будет хорошо. Но грамматически вам придется переучиваться, а переучиваться всегда сложнее. Поэтому я считаю, ну, мое личное мнение, не только мое, но и многих преподавателей, лингвистов, что лучше сначала изучить стандартный арабский язык, вот базу хорошую сделать, а затем уже переходить к диалектам, и тогда вы не будете сбиваться. У вас тогда будет полноценное знание языка, вы можете и официальную документацию, и газету, и новости, и все почитать, и все понять, потому что они все на стандартном арабском, на литературном арабском. Но в то же время вы сможете и диалект тоже очень легко освоить. На самом деле, с хорошим знанием стандартного арабского языка диалект изучается в течение месяца максимум, если вы его начинаете изучать, а тем более, если вы попадаете в страну, где этот диалект используется, и вы знаете на хорошем уровне стандартный язык, то диалект вы схватываете на лету. Но если наоборот... Тут все сложнее. То есть, если сначала диалект, а потом стандартный, тут гораздо будет сложнее. Все равно придется учиться, еще и переучиваться. Надеюсь, я вам донес эту информацию. Ну, если что, спрашиваете, Сейчас мы урок завершаем. Задание традиционно также вам озвучу. Ну, нужно, конечно же, потренироваться, задавать вопросы, отвечать на них посредством изученных фраз. И также вам нужно будет выполнить задание на сайте, которое будет к данному уроку выложено в виде файла и в виде электронного теста к данному уроку. На этом я с вами прощаюсь до следующего урока, в котором мы завершим изучение всех букв арабского алфавита. Ма